Здравствуйте, друзья. У нас шестой урок в цикле модуляции в музыкальной гармонии. И третий урок, который посвящен функциональному блоку 2, 5, 1. В первом случае мы коснулись функционального блока субдоминанта второй ступени, выраженного минорным септаккордом. Доминанта миксолидийская или доминанта альтерированная, как выражение доминанта, и разрешались в мажорной тонике. Сегодня мы я приведу вам несколько просто примеров гармонизации функционального блока 2.5.1, где функцию субдоминанта выполняет полуменьшенный септокорд. Полуменьшенный септаккорд, который, в свою очередь, разумеется, уже разрешается <класс> двигаться в альтерированную доминанту. Если минорный аккорд может двигаться и в альтерированную, и в микселидийскую, то полуменьшенный аккорд все-таки стремится именно а в доминанту альтерированную. Вот. Если вы изучали, ну, смотрели первые 11 уроков, то вы, наверное, по настроению меня, как ведущего, поняли, что альтерированные доминанта и связанная с ней тритоновая замена это ну, такой наиболее сложный аспект музыки и для осознания, и для превращения всех этих там, теоретических навыков в навыки практически, но, увы, с этим надо отдельно разбираться. Поэтому мы вам немножко упростим задачу. Я вот отдельным уроком решил это вынести. Два урока назад мы говорили вот о таком функциональном блоке, где субдоминант выражен вот таким широким септаккордом, минорным септаккордом, первое, минус седьмая, третья, пятая. Вот, который разрешался дальше доминанту и в тонику. Вот, так вот, из этого аккорда, я на том же уроке сказал, очень просто превратить этот аккорд в полуменьшенный. Пятая ступень опускается на полтона вниз. Вот он, вот он полуменьшенный аккорд, вот это вот такое вот тушераздирающее, слезливое такое вот звучание. Хочется после этого играть там балладу о матери, там, не меньше что-нибудь такое. Вот вот выражение этого полумешонного септаккорда, самого простого, который должен разрешиться в вальтерированную доминанту. Так же, как и в предыдущем случае с, с доминантой векселидийской, достаточно поменять только бас. Вот она, соль и и вот эту ступень до доуноси, и она станет третьей ступенью доминантового аккорда. Да? Для э, силы звучания этого аккорда можно добавить пятую ступень доминанта и И вот получится вот такое вот характерное звучание. Доминанта здесь будет выражена аккордом 7-9. Вот. Вот она общая нота. И разрешаемся куда хотите. Хотите в минор. Вот все комбинации вот этих вот аккордов, вернее этих, этих звуков, вы можете использовать в минорной доминации, в минорной тонике. Да, даже для усиления можете основной тон субдоминантора оставить, чтобы одна нота поменялась, выполнив доминантовую функцию. Хотите? Попробуйте в тонике сыграть шестую высокую ступень, но мне эта комбинация не нравится. Итак, можете не играть в доминантовые функции пятую и седьмую ступень, а сыграть сразу плюс пятую ступень. получится вот такой широкий аккорд, Плюс пять, минус 9. И тоже разрешится в тонику. То есть это вот второй вариант. Либо расширяйте доминанту до его стандартного вида, сыграв и плюс пятую ступень, и минус седьмую, и плюс девятую. И опять разрешите. Вот три варианта, которые вам Интересно было бы освоить первый вариант, самый простой, минус 9 с плюс пятой ступенью. И третий вариант более сложный, с плюс 9 с плюс пятой. Куда разрешаться, значения не имеет. Вот, мне кажется, это самая вот, оптимальная позиция для обыгрывания подобного гармонического блока, потому что иные такие вот вариации, они уж такие больно мрачные. Да? Вот такие вот, больно мрачные. То есть, когда наверху аккорда находится... Не пятая ступень, а какая-то другая, когда вот это вот ключевая, минус пятая ступень вот этого полуменьшенного аккорда находится в середине, ну, совсем такая вот, или внизу, совсем такая тоска, а наверху она все-таки имеет более такой лиричный характер. Ну, а дальше, соответственно, как всегда, во всех тональностях это надо пройти Есть много произведений, где все построено только на таких блоках. Например, мне сейчас вспомнилось басановый USA. По-моему, так. Потом то же самое соль. Потом то же самое ля. Соль, секвенция и модуляция тем нашего уровня. Фа. Ре полуменьшенный. Слышите? Отчер а, ре. ре разрешились. От соль, То Соль разрешились, от Соль, Фа, от Фа дальше, Ре, и вышли в базовую мажорную тонику. Вот, посмотрите, пожалуйста, эту тему. Дейв Грубик, если не ошибаюсь, Босанова USA называется Это пьеса, очень красивая, которая как раз вся построена на этом функциональном блоке, где вторая... Это полуменьшенный септакор, дальше альтерированная доминанта и разная тоника. В этой гармонии была и мажорная, и минорная, то есть разницы нет. Спасибо, на этом наш урок сегодняшний закончен. До новых встреч!